Сегодня солнечный день, и мы займемся опытами солнечными зайчиками. Для начала возьмем вот это большое квадратное зеркало. Посветим им на стену с небольшого расстояния. Зайчик на стене тоже получился квадратным, повторяющим форму зеркала. Но давайте отойдем от стены подальше и снова посветим на нее. И зайчик из квадратного сделался круглым. Вот так выглядел квадратный зайчик, и вот таким он становится при увеличении расстояния между зеркалом и стеной. Почему же так получается? Если бы солнце было яркой точкой, то и зайчик от квадратного зеркала на любом расстоянии тоже был бы квадратным. Но солнце на небе это не точка, а светящийся диск. Каждая точка солнечного диска при отражении от квадратного зеркала создает на стене свой квадрат. Перекрываясь, все эти квадраты образуют фигуру со скругленными углами. Чем дальше мы отодвигаем зеркало от стены, тем большими становятся размеры закруглений, так что квадратный зайчик постепенно превращается в круглый. Чтобы еще раз посмотреть на это расплывание, закроем зеркало маской с квадратными окошками. Когда зеркало находится недалеко от стены, оно отбрасывает на нее 9 четких квадратных зайчиков. При увеличении расстояния эти квадратные зайчики расплываются. А если расстояние сделать еще больше, отдельные зайчики сливаются друг с другом в одно неяркое пятно. Мы выяснили, что форма солнечного зайчика зависит от расстояния между зеркалом и стеною. Сторона этого зеркала равна 30 сантиметрам. Спрашивается, на какое расстояние нужно отдалить это зеркало от стены, чтобы квадратный зайчик заметно расплылся и стал круглым. Ваши ответы на этот вопрос пишите в комментариях к нашему ролику на ютубе.